Здравствуйте! С вами Елена Феоктистова, ваш юрист и личный финансовый консультант. Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, фрилансером, или у вас есть хобби, которое вы монетизируете, и при этом очень часто деньги на хобби вы берете из личного кармана и, наоборот, деньги из бизнеса вытаскиваете постоянно на личные траты. Это называется спутанные финансы бизнеса и свои». И этого нужно избегать для того, чтобы цели в бизнесе достигались и цели личные закрывались. Для этого обязательно начните вести бюджет именно в бизнесе. В первую очередь, вам нужно установить бюджет в вашем бизнесе. Распишите, какие расходы являются обязательные, те расходы, которые вы направляете на закупку, те расходы, которые вы направляете на рекламу, расходы, которые вы направляете на оплату налогов и оплату труда сотрудников. Выделите статью для «накоплений». Если вы являетесь самостоятельно для себя и чтец, и жнец на дуде и грец, то установите для себя твердую зарплату, которую вы будете ежемесячно получать. Не вытаскивать без разбора, а фиксированная цифра. И если у вас получается заработать чуть больше, наградите себя премией. Для того, чтобы у вас всегда был постоянный доход и для того, чтобы не закрывать вопросы бизнеса из личного кармана. Ведь деньги есть всегда. Главное научиться ими разумно управлять.